Всем привет, и а с вами снова Олег Факеев. Музыкальный полумарафон позади, до московского марафона еще готовится и готовится. И благодарным зрителям я решил подготовить и заснять небольшое видео о редком микро-микро-микро-микро-трейле. Итак, село Дубьязы, республика Татарстан, кольцевой маршрут, без дистанции. Получилось километров пять, пробежал я его вчера. Цель маршрута была добежать... Ой, мой палец, палец, палец. Ой, так вот, сюда вот, и вот сюда вот. И это вообще горнолыжный склон. Какой подъем высоты, мне, честно говоря, не сказать. Итого получилось почти 5 километров. К сожалению... Побежал я вечером, было темно, и камера очень плохо фокусируюсь. Но ну, надеюсь, вы простите меня. Э, зато вы сможете увидеть необычайные места, в которых не ступала никогда нога бегуна. Итак, смотрите. Всем привет, и с вами на связи Олег Факеев. Сегодня у меня необычный забег, тренировка. Мы находимся в поселке, в селе Дубьязы, республики Татарстан, примерно 50 км от Казани. И у меня тренировка-трейл в рамках которой я должен добежать вот на вершину той горы. Опа. Ну и как водится, мне помогают волонтеры, помашите ручкой. Ну и, наверное, полсела будет глазеть на мои красную футболку и зеленые штаны попугайского цвета. Ну, в общем, все, пора бежать. Сейчас мы спустимся к полю для Сабантую, то есть футбольное поле. И здесь проводится татарский праздник национальный Сабантуй. Не сейчас, а по лету. Здесь же находится Кто? Беседки. Упс, речка какая-то непонятная корова это место, место зрителей ну все три будут надо остановиться наверное вот здесь вот Опс. вот здесь вот под на подушкой бьются а вот эта наклонная палка на ней петуха привязывают и он должен и ты нужно по ней добраться не упасть сводил петуха, он твой. Так, ну что, к роднику забежим, попробуем водиться местной родниковой. А потом в горку. А вот и родник. Сейчас наберем все силы из воды природного источника. Ой, вкусно. А логикая. все очень чисто аккуратно. Ведра, полотенца. Ну а мы дальше бежим. Вот так вот в горку мы сейчас бежим. Идея этой трейл-тренировки родилась у меня после Суздаля. Я стал думать, где же можно еще пробежать, потому что мест таких немного. А второй момент. Все, я смотрю на страничку сочинского горного марафона и не могу рискнуть записаться. Там километр с лишним набор высоты. Думаю, как это вообще выглядит, высоту набирать. И тут вдруг понимаю, а, да, еще на этот горнолыжный склон меня приглашали. Приезжай, катайся, ты же любишь. Как водится, три в одном. Как настоящий бегун. Еду, куда-нибудь беру с собой кроссовки спортивную форму. Фух, тяжело бежать и говорить в горку. И понимаю, вот оно. Вот тебе трейл, вот тебе гора. Вот тебе подъемники для сноуборда. Тяжело. Дубьязы, в мечети, Мула запел. русские просторы, вот родничок внизу. Ладно, отдохнули, побежали дальше. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть я думал, что здесь будет больше расстояния. Ой, а тут всего ничего. Ну горка дала себе знать. Трапинки кончились. Какой-то след от машины. От трактора пойдем по нему. Вот они, подъемники. Фу, куда дальше бежать? Непонятно. А, вот она моя. Все, пауза. Машу ручку семье. Я между двумя столбами. Они меня ждут. Сейчас мы найдем домик их. Фу. Не вижу, а вот вижу. ну где-то... Вот здесь вот меня, нет, не здесь, вот здесь вот, меня ждут. Вот смотрю на эти просторы и понимаю, как легко было кочевникам на лошадях воевать. Выскочил ты на бугор, посмотрел, тревевсадниками, еще делается, все на ладони, все на ладони, все видно. Вот, пожалуйста. Смотрел в другую сторону. Тоже все видно. И спрятался маленький лесочек. А там у тебя гигантская армия ждет. И потом, как с горки накатал. Ух! Накатил садницей И всех врагов разбил. Ну, если что не получилось, взял смотался обратно. Ладно, надо бежать дальше. Вот они, дубьязы. Еще раз их покажем покрупнее. Кто-то найдет свой дом. Я думаю, что их отсюда Мало кто снимал На видео Это будет благодарность жителям моя Опа А мы пойдем немножко пробежимся По травке Что, грех не добраться На самую макушку, блин, здесь Дороги нету Ты уж бегом не назовешь Так, тренировка для ног Опа зараза вот так вот тут все под развалином малость приехал и покатился и там еще один подъемчик маленький но мне куда-то туда надо спуститься и держать куда же Ой, ни хрена не видать. Обегаем, а подъем на вышку. И надо найти Сус домой. Вот, нашли какую-то дорогу вниз. Надеюсь, что она мне подойдет. И заворачиваем к дому. Очень короткая пробежка. километр 3 по 3 получится максимум. Но мне больше не надо. Это просто осуществить свою небольшую мечту. Забраться на гору, Пробежать там, где никогда не будет ни забегов, ни трейлов, ничего подобного. Вот. Порадовать эту землю, территорию активным духом и у меня была еще одна мысля я хотел проверить свои соломоны кто смотрел мои видео помнит, что я сокрушался, что адидасы плохо держит ногу я думаю, как соломоны себя покажут что могу сказать соломоны показывают себя хорошо но здесь протектор нужен погрубее дожди прошли сегодня глинистая почва уже все, протектор залип, просто чувствую. Несу себе лишних грамм 200 на каждой ноге грязи. Ай, покажу примерно. Вот так вот это. Бля! Это что за херня такая? Думаю, что мне мешает бежать? Где то там? ай яй яй яй, -яй, -яй. Короче, вот. Вот протектор. То есть, Соломон, тот, который на мне написано сити блин вот вот и бегайте в городе а хотите бегать здесь купите себе нормальные трейловые кроссовки бля да, зараза. так вот с этим бегать конечно, тяжело там не 300 грамма а полкило, и ноги сразу разъедутся поэтому как надо это. Все... О, о. вот этот шмат отслоился от моих кроссовок и то не полностью. Опа. Ладно, все. Кончаем бежать. Дому и аккуратненько не поскользнуться, Поскольку протектор забит и не цепляется. Теперь мы знаем, на что способен Соломон. намногое но каждая модель имеет свои ограничения. Интересно, как бы Адидас. Не, в Адидас бы ничего не прилипло. Там даже не к чему прилипать. Па. Слышно, но вот здесь деревенские звуки мучают коровок, квак и гуси. Так, ква ква Блин А вот этого я явно не ожидал Мне нужен мост Мне нужен мост, значит Типа опять я заблудился Но бежим вот ту сторону Там была дорога Опа. В общем, такой трейл без маршрута На мгновенное ориентирование по местности И мины здесь еще Расставлены. Так, здесь я могу подняться А спустимся мы вот там Мины тут, лепехи коровье. Уже забыл, что это такое. Забыл, что под ноги надо смотреть не за коряк, а и за памятные медали. На твоих кроссовках. Все, прошел. Не хож на но... друга. Опа! Так, нет, здесь спустимся. Отсюда. О. И все, осталось чуть-чуть. Легкая пере... перед бани, перед деревенской баней. Легкая. Лёгкое... Разогревочная, а еще меня в качестве приза ждут домашний пирогейщик пушмяки кто знает тот поймет и домашняя настойка на ягодах опа опа опа опа опа опа опа Здесь опа опа дорожка опа на чтобы меня никто не сбил опа Все, быстро пробегаю. Ручей, Прикольно, речка, ручей. Народ хует, что здесь делает человек в красной футболке? 45 километров наказание. Интересно, а мне куда? Мне вроде по асфальту да? Уже совсем темнеет. То есть я почти правильно все же считал. И вот теперь... Мне не мне заблудиться. Вполне могу здесь пробежать. Знакомые газовые трубы. Поворот только не пропустить на Париж. Вот еще раз покажем, где я был. Вот! Ага. Давай. Короче, где-то вот там вот, на макушке. Темно уже не фокусируется камера. Просто бежим. Мечеть. Впереди. Все, дрожит, естественно. Ну вот, как обычно, никогда не видно, если протормозить и делать это вечером туман. Я вижу, меня встречают мои дорогие родственники волонтеры. И я осуществил сегодня несколько своих микро желаний. И что хочу сказать. Очень много ваших желаний может быть осуществлены прямо здесь и сейчас. Нужно только взять и сделать. И не бежать, прыгать, бегать, что-то купить поехать. Ну и вот. А меня встречает на финише и одевает лентой. Ничего не видно. Все, все. Молодец. Все, вам разговоров обеспечено. Молодец. Народ бросал картошку копать, смотрел, что это такое там. Холмы и овраги Поволжья, Это, эти места вокруг Казани, мне кажется, очень хорошо проходят, подходят для трейловых забегов, для длинных. Это будет набор высоты, спуски, в общем, ну, все, что нужно получить драйв и удовольствие от забега. Поэтому... Казанские любители бега, а их их много, поскольку в Казани проводится марафон, и на нем было большое количество участников, присмотритесь к тому, что есть вокруг Казани. Здесь, мне кажется, огромный потенциал для того, чтобы организовывать трейловые забеги, и эта дистанция будет пользоваться популярностью. Это очень красивые виды. И Казань, поскольку является городом спортивным, после проведения универсиады э, мировых чемпионатов, э, и марафона, который был организован в этом году, просто должна организовать себе еще и трейловые и ультра-трейловые забеги. Так что, бегуны Казани, объединяйтесь и организуйте это. Вот берите пример с того, как это было сделано в Суздале, сделайте здесь свой трейловый забег.